Всем привет! Смотрите внимательно это видео. Я сейчас расскажу, сколько можно заработать в TLC. Есть несколько видов заработка. Я на некоторых остановлюсь только, но открою вам видение вообще, чтобы вы понимали, как устроен бизнес. Итак, давайте начнем. Смотрите, первый момент, когда вы зарегистрируетесь в компании. Регистрация стоит 20 долларов, вам компания дает инструменты для работы, интернет-магазин, бэк-офис с бухгалтерией, с отчетностью, с магазином, с продукцией. Компания делает логистику, доставку, вы только строите бизнес. Минимальный пакет входа в Украину в Украине 55 долларов, это 75 долларов. Сейчас говорим о рынке Украины. Ну, по Европе и странам СНГ практически там плюс-минус условия. Смотрите, 75 долларов, да? Вы зарегистрировались и приобрели пакет с продуктом для себя, который используется, да? Дальше. Вы находите 5 клиентов, которые сказали, мы Бизнес пока не хотим. Мы не будем регистрироваться. А мы попробуем продукт. И вот они покупают продукт на 40 баллов. Это есть 50 долларов. 40 баллов каждый. Вы зарабатываете за каждого такого клиента по 20 долларов. 20 долларов. 20 долларов. За эту работу компания вам говорит то, что вы уже заработали 100 долларов. Эта программа называется J5. Компания говорит, мы вам еще выплатим 50 долларов, то есть 150 долларов. Есть, да, момент такой? И э, следующий момент, когда вы подпишете Два человека в бизнес, которые станут партнерами, как и вы, зарегистрируются в компании 20 долларов и купят пакет на 40 баллов здесь, как и вы, вот, на 75 долларов. За этих двух человек вы получите еще по 20 долларов. Да? Но компания говорит, что мы даем больше, чем вы ожидаете. Есть у компании программа такая, которая называется, вот давайте напишем, 10-5-2, раздай 10 пробников бесплатно, подпиши 5 клиентов и э, подпиши 2 партнера. Вам компания за эту всю работу еще доплатит 50 долларов. 50 и 50 вы заработаете 200 долларов вот за эту работу я думаю что в течение месяца это можно сделать сделать абсолютно любой человек и заработать 200 долларов причем смотрите вложение 75 долларов заработаете вы 200 долларов причем здесь вы продукт покупаете для себя здесь продукт на 5 э, недель э, detox э, Продукт, который делает детокс. Ну, вообще у нас много продуктов. Я на примере заварного чая вам рассказал. То есть вот эту работу может сделать абсолютно любой человек. Пришел человек в бизнес, и он может эту работу за неделю сделать. Кто-то за две недели, кто-то за месяц. Даже за месяц возьмите 200 долларов, это хорошие деньги в странах СНГ. Кому нужно больше денег, давайте расскажу другую модель бизнеса. Берите ручки, листочки. Здесь придется немного вам пописать. Расскажу чуть-чуть другое вам видение. Более глобальное такое. Так, вот открываем новое окно. Так. Маркетинг у нас э, линейно-бинарный. Смотрите. Вы зарегистрировались и, например, подписали два человека в бизнес. Давайте вот возьмем месяц у нас, октябрь. Подписали два человека, которые на 40 баллов сделали товарооборот. Да? Всего это вам принесло 80 баллов. Да? Я всего лишь покажу по одному виду дохода. Вот у нас есть э, доход вот по бинару, чтобы вы понимали. Один вид дохода разберем только по бинару. Два человека, вот смотрите, 40 баллов один слева купил на 40 баллов, второй справа. Здесь вот 40 баллов и здесь 40 баллов. С этого всего вы, э, вам компания выплатит. 10 процентов со слабоветки, то есть в какой ветке э, меньше набирается выплачивается 10 процентов со слабоветки, это составит 4 доллара. Я вам распишу вот по месячно, да, каждый месяц. Смотрите, вы подписали двоих человек, и в следующем месяце ваша задача за сентябрь, чтобы ваши вот эти люди Подписали тоже каждый по два, да? Чтобы в команде образовалось уже 4 человека. Вот смотрите, 4 человека по 40 баллов. Это будет у нас 160 баллов здесь. Получается у нас 80 в этой стороне. 80 в этой 10% это составит 8 долларов. Ноябрь. То есть мы научили своих людей, чтобы люди повторяли. Здесь уже будет 8 человек, каждый вот по 2. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По 40 баллов товарооборот это будет у нас 300, 320. То есть 320 это у нас будет 160 слева и 160 справа. 10 процентов это 16 долларов так, берем э, декабрь месяц 8 по 2 смотрите 8 по 2 увеличится команда это будет 16 человек по 40 баллов это будет 640 да? я уже здесь не буду писать ну, рисовать не поместится в левой команде будет 320 и вправо 320. Выплата по меньшей ноге 10% 32 доллара. Поэтому, это один только вид дохода, ребята. Еще у компании есть 4 вида дохода. Так, январь берем, январь. 16 по 2, это 32, умножить на 40. Так, это у нас будет... Так, так, так. Так, я знаю, Так, что это... Считал, считал, и не то посчитал. 16, 2, так, 32 по 40. 32 по 40, это будет 1280, да? В левой команде 640, справа 640, и 10% это будет 64 доллара февраль, ну вы поняли, да, схему, 32, здесь будет 64 человека по 40, это будет 2560 всего баллов, да, 1280 в левой стороне, 1280 в правой, и 10% от 1280, Сори, прошу прощения, когда уже 1280, здесь ранг у нас будет директор, и выплачивается уже не 10, а 12%. И с 1280-12% это получится 153 доллара. Берем, так, берем март. Март у нас идет 128 на 40. Это будет 510. 20 всего баллов. 2,560 в левой стороне. 2,560 в правой стороне. Когда в меньшей ноге уже больше 200,5 это восходящая звезда у нас ран. И это тоже 12% выплачивается. 12% это составит 307 Долларов. так берем апрель апрель это у нас будет уже 256 человек по 40 это будет пройдет товар 10 тысяч 240 в одной ноге 5 120 в другой тоже 5 120 но ну, я вам плюс-минус теоретически может быть в левой ноге 5000 будет, в левой 4900 для расчета. Более 5000 товарооборот в слабой ноге. Это у нас уже исполнительный директор. И с бинара уже выплачивается 14%. Эта сумма составит 716 долларов. Так, Берем май месяц. Май месяц. Так, май у нас получается будет уже, команда увеличивается вдвое. 512 умножить на 40. Это будет 20, 480. 10, 240 слева и 10, 240 справа. Это у нас будет ранг оригинального, оригинального директор. Оригинальный директор получает э, уже 17% с бинара. 10.240 на 17 умножить. Это будет доход 1740 долларов. Уже интересно, да? Так, июнь. Июнь, считаем. 1024 умножить на 40. Это всего пройдет товарооборот у нас в команде 40960 долларов. 20 480 в одной стороне, и 20 480 в другой стороне. И больше 20 000 это у нас уже национальный директор. У него получается с бинара идет 20%. И 20% это составит 4 96 долларов. Это только, напоминаю, по одному виду дохода. Так. Берем август, август 2048, каждый по два, каждый по два. Это будет восемьдесят один девятьсот оборот, сорок девятьсот в одной стороне и сорок девятьсот в другой стороне. Это тоже ранг национального директора. 20% и доход составит у нас, так, считаем, 8192 доллара. И давайте еще один месяц наберем, сентябрь, чтобы у нас год прошел. Сентябрь у нас будет 4096 человек, по 40 баллов у нас товарооборот. Так, общий 163 тысячи. 840 это 81 920 с одной стороны 81 920 с другой стороны это у нас будет ранг глобального директора из бинара э, вы будете получать 20 процентов эта сумма составит 16 тысяч триста восемьдесят доллара это только один вид дохода а если взять еще один вид дохода, вот смотрите, вот этот человек в ранге, вот на так, так, так, так, так, глобального директора, вот, вот этот человек, когда имеет чек 16384, он получает, ну, для примера скажу, вот он пригласил двоих этого человека, этого. С первой линии он получает 50% чека-чека. Ну вот смотрите, в сентябре месяце, например, я глобальный директор, да, вот в сентябре месяце. И мои два человека, которых я пригласил в бизнес, они, ну, идут э, на месяц позже, да, вот они заработали 8192. Вот с первой линии 50% я получу с 8000, ну, приблизительно вот 4100, да, 4100 долларов. А у меня таких два человека. То есть еще 4100 долларов и со второй линии, да? А со второй линии у меня вторая линия, вот давайте я помечу зеленым вот моих. Они работают также я по моей схеме. Ну, они заработали вот первая линия на месяц, стоит, а вторая линия на два месяца, 4000, да? С 4000 со второго линия, я тоже получаю 50%. 4000, то есть 2048 я получу, но ну, у нас же 4 человека, посчитайте. 2048, 2048, 2048, 2048. И когда вы в этом ранге уже глобальный директор, и в вашей структуре вот 4096, вы получаете, посчитайте, э, с первой линии вот, вот эти 8200, да, 8200. И со второй линии тоже получается где-то приблизительно 8200, да. И смотрите, с первой, второй линии э, вы получаете вот 16, 16, 400 и здесь по бинару где-то приблизительно такая же сумма, да. 16400. Вот приблизительно 33 тысячи долларов вот может быть такой доход. Это я вам рассказал теорию то, что позволяет маркетинг-план. Все, желаю удачи вам. Если возникнут вопросы, обращайтесь, я подробно объясню, покажу, как вы можете здесь дублицировать и построить вот такую большую команду.